Повадки и тип 2380-206 предназначены для установки и закрепления на оправках насадных торцевых фрез с торцовым шпоночным пазом. Изготовляются по ГОСТу и ДИН. Линейка размеров соответствует линейке диаметров оправок и отверстий насадных торцовых фрез. Их применение предотвращает проворот фрезы на оправках тип 2320, тип 2340 и тип 2360.